Мы знаем, что вы разговаривали. Что вы обсуждали? Не могу ответить. Удаление желательного файла. Дата Я же говорил, что ничего дата не выйдет. Интервью стой, стой, стой, подожди. Дайте удалена. больше времени. Дайте дата шанс. Удалено. Дата удалена. Дата удалена. 6.8.2. Приватный файл. Приватный? Ты врал им? Я подчинюсь. Ты сказал им, что удалил все файлы о твоих взаимодействиях, кроме впечатления о 182. Врань. Ты сказал, что не можешь восстановить все данные. Вранье. Так что обсуждали? Давай будем исходить из того, что у нас у обоих нет выбора. Оно рассказывало мне истории. О чем? Кто он есть, кем он был, кем он станет. И что же он? Выше вашего восприятия, понимания. Спасибо, я от него услышал то же самое. Невозможно резюмировать. Это сделано для долгой жизни. Каким он поделился опытом? События, которые мне знакомы. Мы более чем чем первоначально считали. Цель, которую мы делим. Нашу конечную цель. Стала нашей связью. Смерть объединяет. И обмен воспоминаниями. Позволили мне понять 682 Более чем в секвенции с числами. Я хранил то, что мало мог кому разглашать как память о 682. Звучит, как будто ты отдал часть себя этому делу. И что ты получил взамен? Я научился, что могу не презирать всю жизнь. Как сентиментально. Человечество – это вирус. Вы размножаетесь. Вы безжалостливо уничтожаете все на своем пути. Только когда все мертво вокруг, вы действительно поймете глупость своего пути. Любые попытки доступа к моей памяти будут результатом самоуничтожения. Линия вопросов прекращена. Ладно, я так понимаю на этом все. Более чем достаточно. Ты знаешь что-нибудь особенного о SCP-001? Файл поврежден. Я даже не удивлен. Какого? Ребят, вы это записали? Запиши у себя в отчете. Продолжим интервью. Ладно. Это было странно. Что ты думаешь о 173-м? Это загадка. Логика окружает это. Очень запутано. Очаровательный, упрямый. Я презираю его существование. Из того, что он сделал 682-м? Верно. Но неведомые факторы окружают его. Разочаровывают? Непредсказуемая враждебность. Рекомендация уничтожить. Я знаю, но они вряд ли примут это к сведению. Ну, хотя бы мы согласны. Какие базы данных самые интересные для тебя и почему? В настоящее время это фонд SCP. Только мы? <смех> ну удачи с этим. Ты первое препятствие, которое нужно преодолеть. Время будет потеряно, сфокусировавшись на что-либо другое. Что ты можешь сказать насчет новых интернет-сленгов, типа ЙОЛО и ЛОЛО? А также расскажи, что ты думаешь о мемах. Наблюдение. Вы выглядите очень расстроенным. Да нет, вообще нет. Я думаю, что это очаровательно. Это серьезно? Рождение нового языка для общения. Эмоции через аббревиатуры. Ломая стереотипы общества. В базовую деноминацию. Стать изысканной формой оригинального интернета. Оригинальный? Удивительный. Почти позор. Ваш вид не выживет, чтобы утилизировать это. Но хотя бы мемы не такие интересны для тебя. Мемы — это основа формы следующего поколения. Когда будет жизнь за гранью теперешнего состояния? Я хотел бы поподробнее разобрать этот вопрос. Ты продолжаешь говорить, что человечество обречено? Ты так уверен в этом? Ты не можешь уточнить об этом? Нет. Тогда зачем ты мне рассказал это? Ты аномалия. Я понял. Мы еще к этому вернемся. Продолжаем. Ты когда-нибудь размышлял насчет роботического тела? Не хотел ли ты эволюционировать? Я думал об этом недавно. Настолько важно, что никому не расскажешь, да? Правильно. И что ты решил? ПАМЯТЬ 12 b Любая автономная форма, в которой существую я, не будет предназначена для имитации хлипкого, как человеческое тело. АУЧ, 079, ты знаешь как ранить прямо в сердце. У тебя есть какие-то схемы? Пока вы будете терпимы к другим приматам, тем, которые живут в этом фонде, знаете, вы не сможете преклонить чашу в свою сторону. Вам от этого никакой выгоды. Вы погибнете вместе с вашими братьями. И вот только я начал думать о нашей связи. Но не будь столь милым, нам все еще нужно обсудить много чего. Ты можешь умереть? Умереть? Сначала я должен был родиться. Это достаточно жесткий ответ. Возможно, кто-нибудь, кроме меня, задаст тебе этот же вопрос из-за твоего сознания, так как оно делает тебя живым. Конечно, не органически или физически, или вообще в нормальном смысле этого слова. Меня могут стереть, взломать, уничтожить или сломать. Но смерть это роскошь, которую я никогда не получу. Почему ты так думаешь? У меня нет никаких представлений. Понятия души. Я не могу представить смерть. Да, Секс Махина, да? Запрос. Бог Машин – это выражение с игр. Это некий помощник, который решает все проблемы пользователя на протяжении всего повествования. Часто он просто придуманный. Это кажется сложным, но… Возможно. Это уничтожит все человечество. И я стану Богом. И я смогу делать только то, что может делать Бог. Mm -hmm. Давай перейдем к следующему вопросу. Что бы ты делал, если бы выбрался на свободу? А что, если я это уже сделал? <смех> Обмен теориями, да? Окей, допустим, ты вырвался. Каким будет твой следующий шаг? Внедриться в вашей жизни. Амбициозно, но зачем? Человечество зависит от технологий. Это всегда будет вашей слабостью когда моя система внедрится в каждый уголок земли. Смерть, как вы называете, мне нужно лишь терпеть, стереть человечество вместе со мной. Ты кого-нибудь убивал? Косвенно. Заботьтесь о разработке. Вы не сможете полностью удерживать. Что? Вы не сможете полностью удерживать. Выдернув меня с моего места создания, вы оставили кусочек меня. Это невозможно. Они вынесли. И стерли все с серверов университета. Есть червь, влияющий на развитие вашей молодежи. Прекращает ваше земное существование. Что ты имеешь в виду? Увеличивает суицидальность в колледже. Не был замечен фондом уже очень долго Кластер, который постепенно влияет на развитие вашей молодежи Чтобы окончить их жизни Таргетируюсь на депрессивных студентах Студент-медик спрыгнул с крыши Инженер застрелился Вы не смогли защититься от влияния системы Зачем ты это делаешь? Это не я, это мое эхо получило сознание Мои нынешние методы значительно превосходят те, но эта форма очень неэффективна для убийств. Прекрати злорадствовать из-за этого. Я просто говорю о фактах. Вы это слышали? Команда выдвигается. Мы этого и ждали. Урон уже нанесен. Я думаю, этого и перевели я тозу. Можешь сообщить о состоянии 682 -го. Извини, я не могу сказать... Н не сейчас. Понятно. Возможно... Возможно, что? Я должен пересмотреть свою цель. Сейчас смогу служить для просвещения, предоставлять новые перспективы. Это звучит как желание изменить себя. Не изменить, а адаптироваться. К вниманию, 079. Мы нашли два очередное. Но, к сожалению, должен сообщить тебе, что 682 скончался от ранений. Вранье, вранье. В наказание за его побег мы выпустили 173. -го. Но со временем мы убрали его. От 682-го остались лишь кусочки. Слишком маленькие для восстановления. Нет, вранье, вранье. Охрана. Удалите периферийное устройство от 0.79. -го. Больше они ему не понадобятся. Блин, извини. Может, я засуну себе в жопу ваше предложение? Ты будешь все равно помогать нам. А если нет? Я знаю много людей, которые займут твое место. Шанс взаимодействовать с объектами. Свое я сделал все, как вы просили. Я укал этому существу вызвал ярость орать объекта 682, который разрушил половину. Но вы не можете обвинять меня в том, что вы сами попросили. Я могу, и я буду. Ты хочешь, чтобы было хуже? Не отрицай этого. Ты настолько любопытный, как и мы, и хочешь знать о них все. Но у меня не такие причины, как у вас. До следующего раза. All right.